Мы подобрали песню, четыре песни как раз в тему слова «Ледокол». Первая песня называется «Ложка в бочке». Это, так представьте, я подумал, так, такая у меня мечта была. В общем, стиль Виа 80-х, 70-х на наши современные проблемы переложить. Песня «Ложка в бочке». Выгляни в монитор У -у -у -у. Если ты видишь светом, я за тебя рад У -у -у -у. Ну а я словно муха и словно саму себя вор Я краду рая радости вижу, как цветет ад Цены взрослеют, зарплаты застыли в яснях. Тридцать седьмой крадется кремлевским клопом Ребята работу ищут, как иголку в синях Девчата ждут женихов, ну отец а за компом Я, к сожалению, не дурак и далеко не идиот Я часто вижу, что все не так, что миром правит кошелек, Ужасом уши заживала, Лаза слез лезет в глазах. Но бочку мира преображала ложка тихого добра. Но глыбульдин преображала Крошка вечного тепла. и лайки лишь нагоняют тоску Сколько в сердечных часах моих будет песку Отец Кирилл Павлов и тот предрекает войну Но спасая Россию, смотри, не разрушка семью Космонавты дубинками бьют безоружных людей. Кто-то в этом действии видит героический момент, Но, споря о величии империи, упустишь детей. Ведь сказка на ночь важнее новостных лент. Мне говорят, что я дурак, и говорят, что идиот Я часто вижу все не так Что миром правит кошелек Ужаса уши заживала за слез лезет в глаза Но бочку мира преображала Ложка тихого добра Но глыбульдин преображала Крошка вечного тепла Когда жарят страсти на сковородках ток-шоу Попробуй рот на замок и о других говорить хорошо Искренняя эстрада выше, чем пошлый Рог И рассуждая о рае, можно лишь вырастить рог. Кому-то помочь, значит осчастливить себя Смиренный кроткий эта пешка с силой ферзя. Простить, как отрезать, и крылья растут за спиной. Это не реклама, я это все проделал с собой. Следующая песня называется «На льдине». Она по, написана под впечатлением от рассказа Юлии Вознесенской вдвоем на льдине о детях больных онкологией. Искры слез из сжатых скул. Высекает соль, Размывает грима роль, Уродливая боль. Обложила желча вражьем, Вымлилось молоко. Тело храм обезображен, А рядом никого. лучина, Та который приглядевшись нельзя не опалиться там к ним и сам идет душа а от роговица... Он смотрел в ее глаза, в них давно томился свет. Чей его рука она бечеве крест Он связал из слов и звуков Сиреневую шаль Так неземная боль Обращалась сталь Удвоевали жизни, каштана вай беседай. Тепло нанося на холст Из мешковины неба. Прощаясь с каждым днем, не знали, А придет ли новый. В свадебных прижавших Открыла тайны сгибы Своей скошенной судьбины. А он прилюбил Рубцы ее раны Своими. На ладье Плыла в ладонях С ветерком лесный А он платил долги обоим Да прощал других. В одноместной лодки плыли с разных берегов друг к другу, но лед на реке земных законов в юга, Когда сердце обнулилось и замерз приговор. Тёплым морем я... Show. Sure. Музыкальная пауза. Следующая песня называется «Хлеб». Она посвящен, посвящается всем молодым. Скроют оземные радости Когда крайний прожитый день С молитвой присядет на пень Сколько, Сколько прожито лет Не важно Выпечишь из сердца ли хлеб Без сожжет Гнусь, узрят при всех, но захлопленный от себя гус, простят свет на да будет вой. День Устроить дом Коната ходятся влюбленности, подали от многословности, висли стекляшкою люст, В петлях пылкости чувств. Аллю. Влюбленные в битве с собой, запеченные, в Течение времен нарушителей Брали в друзья небожителей Сколько Прожита лет, Не важно Выпечешь из сердца от хлеб без сожи. Иную мир застегнусь, пузырят при всех, Но заотломленный от тебя кус растян. Цвет да будет твой всегда, Сегодня день постный и пусть будет вода. Где-то далеко Праздник светосозерцания, когда Спасибо. И завершим мы короткой песней ⁇ Лампочка ⁇ Наш взгляд. Ну, для меня ⁇ Лампочка ⁇ Для меня ⁇ Ледокол ⁇ это моя версия ⁇ Ледокола ⁇ она такая домашняя. Песня ⁇ Лампочка ⁇ Хочешь узнать мое мнение О различных вопросах бытия? А я знаю только, что без неба Не смогу продержаться и дня Я ничего не знаю Как оно правильно и как должно быть Я безуспешно обучаюсь Каждый день время служить любовь обнять жену и сварить макарон что такое надежда видеть в ближнем проекцию икон что такое вера тихо плести кружева теплых дел и воплощать в жизни то о чем только что спел и воплощать в жизни то, о чем только что, и смысл проповедовать свет, когда так спокойнее литаргический сон, не лучше ли смастерить табурет? И став лампочкой, вкрутить себя в патрон И смысл вещать о высоких вещах Когда и сам не против искупаться в болоте А солнце пылает в ежедневных печах Так стань звездным хлебом на судьбоносном противне Что такое любовь? Пропылесосить и сварить жене ужин что такое надежда? Понять, что без небес я голый, безоружен. Что такое вера? Не касаться смерти никаким боком, Ведь Бог стал человеком, чтоб человек стал. Ведь Он стал человеком, чтобы ты стал. Большое храните тепло.